Ох. Привет, мои сладенькие. Давно не виделись. Я решил больше не выходить вот так, как раньше. Потому что инновации идут вперед. Но если вы хотите вернуть это, то пишите в комментариях. Сегодня великий день, ребят. Сегодня мой ДР Карач. Вы должны все подчиниться мне и сосать мой хуиц. Ну, а если ты ровный, оц, то ты должен поставить луис и написать в комментариях, что ты ровный, оц. Прям сейчас напиши. Я подожду. Написал? Умничка. В общем, так. Стоп. Ахули, блять, все персонажи перерисованы, а я, блять, один как древний пидорас. А я втор, блять. Ну-ка, быстро перерисуй меня, гондон. Ахвахаха, вот так, блять, охуенно. А то, сука, все стали новыми, а я, и бучая картинка. Ну ладно, Сегодня великий день. ДРУ у этого охуенного канала прост. Ставь, Луис, если так. Прям сейчас же поставь. У меня для вас есть маленький сюрприз. Хазе, получится ли меня вас обрадовать? А Луис вы все равно поставьте, потому что, как говорится, без лайка не выловишь рыбку из ютуба. А вообще-то я не люблю рыбу, потому что она воняет хуйней какой-то. Я лучше захаваю свой оплаты носок. Ха-ха, шучу. А может не шучу я ха зе, потому что у меня сегодня сука ДР. И мне похуй, я боженька вельможенька. Ладно, погнали ко мне на хату, я обещал вас обрадовать. Ха, вот мы и в моей лаборатории. Как вам мой сюрприз? Блять. Короче, это машина времени. С помощью нее мы сможем помочь всем тем, кто сделал необратимое. А можем так сказать исправить ошибки. Для начала мы ее запустим с помощью моего виртуального компьютера. Махмуд, вырубай. Да, иди не Да, блять, пожалуйста. Соси ха, Ну ладно. Бля, да, воплок, сука. Думает, что я, блять, его шах. Пусть личный Да хуй тебе, сука. Ах, блядь, где это я? Ха, очухался, сучонок. Бедрил и бучи. Отправляй меня быстро в прошлое, иначе я тебе подрочу. Ой, то есть, оторву твою видеокарту, сука. Блядь, может для начала ты меня поразвяжешь лего? Хах. А вдруг ты меня обманешь и съебёшься? Я тебя потом хуй найду. Ты что, мудак? Я же компьютер, сука. Как я съебусь? У меня нога даже не отъёгнутые овощи. Вот ты жить, сука. Покажи-ка свою наглую харю, гондон. Нахуй? А ну покажи, покажи. Я хочу, чтобы все видели, какой ты, сука, еврей. Ахзавзавхахахахаха. Лауал. -а. Я тебя отправлю ровно на два года назад, окей? Окей. Запуск через... 3... 2... 1... Прыльдай! Ахаха ха ха Блядь! И не развязал меня, сука! А я хотел ещё тилочек поебать, немыш! Хах! Ох ты, Панли! А я с тёлушками, а ты хуй сосёшь! Ах ты, черношёвый дудок! Разреши меня! Здорово, Здарова, наконец-то, блять, ты пришел. я думал ты уже сдох Фхахахахахахахач, сука, шутки у тебя дебильные, пошли лучше бабок попинаем, как обычно хахах-хах-хахахаххах-ха, блять, стойте, ты кто пацан? И почему ты толстый? Чуваки, не идите пинать бабок. Потому что из-за этого вы попадете в ад. Хах, по-моему он ебанутый. Ха, -ха, -ха, ха Иди нахуй со своим адом. Тебе нужно в дурку, да? Соси хуй. Блять, я знаю кое-что о вас. Ты дрыщ, и твоя мамка пьет тебя веником, а ты друган, и ты друган дрыщи. Ох, блядь, откуда ты это знаешь? Чуваки, я знаю все, я из будущего и хочу предотвратить виду. Ох нихуя, ну ок, тогда мы пойдем домой гамать в дотку. Да, друган, да, пошли братан. Фух, ну слава богу. Главное, чтобы у них не случилось никакого конца света, блять. Возвращай меня. Не понял, где это я? А да, детка. Давай. А, блядь, назад, назад, сука. Блядь, и вправду, охуенный гашек. Дай мне немножко я своим покажу. Хах, братан. Я один это вижу. Ах, зах, зах, зах, зах. Видишь, что какого-то жирного уебана одетого в голубую майку? Хах, да. А еще у него из жопы торчат рога оленя. Пиздец, скажи же! Блять, ну рога я не вижу! Ты уебан сам понял? Ахавзаха! Блять, вы что твой и полдье? В каком я измерении? Комарики суки и подзак, Зак мучай чок бейба. Пукиш тебе а не хлебушек, хлебушек я сам хочу. Какой нахуй хлебушек? Какой это год, блядь? Скажите мне. Ты скажи мне лучше, что такое Снуснумрик? Или кто это, блядь? Снуснумрик. Загуглите кто-нибудь и напишите в комментарии хахвзав в Блядь, ладно. Я пошел. Пока. Пока. Компьютер. Вырубай эту машину времени. Дело сделано. Компьютер. Эй, ты где, сука? Кым. Странно. Он всегда должен быть здесь. Кым. Привет! Ты кто? А ты кто? И вообще это моя хата. Схуили. Я хотел попросить свой комп. М. Эм, а где он? Я блять сам Хазе. Я был в прошлом и изменял ошибки. Прикинь, я сам хотел только что это сделать. Короче, из-за того, что ты нахуйчил что-то в прошлом, это изменило наше будущее. Быстро возвращайся назад. А в какой год? 2014 13 июня. Ну, пока, братан. их надо было у меня из будущего спросить, вы был ли сосед соседа? Привет, иди нахуй, сук. Ты чё охуел, обоссанок а моего деда в хвахаха? А твоя мамка и, пана и под моим контролем к батарее прикована азазаза. Эй вы двое, вы чё, тут ругайтесь у шлепки? А ну заткни свой жопный ебальник афхазвухузахвзухуха. Да, -а -а, пошел нахуй ты отсюда. Я лучше с ботаном Тусану, чем с тобой лол. А какой это год? Хуевый, афхзавхзахвзахахаха. Блять, ладно, пока. Здорово, ты его отранил в А-а-а-а. Что за хуйня? Ты кто, сука? Эй, баратон, спокойно. Я свой. Блять. Я сзади вообще-то. О! Дрыщ. Епать. Как я рад тебя видеть. Блять, ты кто вообще, сука? Блять, Кароч, сейчас мама зовет тебя хавать, ты ответишь ей да. Потом идешь хавать ее говно. Потом звони до руган, идешь с ним гулять. идешь по площади, отказываешь бонжу в том, чтобы он на тебя нажрал. Потом ложишься под жиром бабку, потом отдаешь бабке мелкому сосунку, потом танцуешь с хачами, потом встречаешься с друганом, идешь кинать бабок, потом бегите к банжу в коробку. Все понял? Нет. Все? идет твоя мамка пока а ну иди жрать да Пизда. двух халахах ха ха ха хаха вроде я все исправил и теперь я свободен как снежный ветер так блять. а где комп это самый лучший день в моей жизни, сука! Хах! Вот такая вот история произошла со мной! Это сюрприз для вас, мои подписчики! Спасибо всем за поздравление в ЛС Николаю Валенку и спасибо за поздравления на стене. Я вас лавки сильно. Думаю, что через неделю выйдет новенький дрыщ, а следом и продолжение культового боевика. До встречи мои холосенькие. Эй, всеи привки. Продолжение дрыща будет уже в это воскресенье. А пока вступите в группу, просто ВКонтакте, ссылка в описании. Там будут все последние новости и мемсы куда же без них. Также поставь лайс и оставь коммент. Пока.